Вещества отличаются друг от друга своими свойствами. Сравните физические свойства водорода и меди. Водород, газ без цвета и запаха. Медь, твердое вещество красно-розового цвета, не обладающее запахом. Плотность водорода 9 сотых на 10 в минус третьей степени граммов на кубический сантиметр. Это самый легкий газ. Плотность меди 8,9 граммов на кубический сантиметр. При обычных условиях водород газ сжижается при температуре минус 253 градуса Цельсия, затвердевает при температуре минус 259 градусов Цельсия. Медь при обычных условиях твердое вещество, плавится при температуре 1083 градуса Цельсия, кипит при температуре 2543 градуса Цельсия. Водород очень мало растворим в воде, медь в воде нерастворима. Свойства веществ это признаки, по которым одни вещества отличаются от других.